Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Розе, и на этой неделе в Epic Game там две игры в 2Dшные ни о чем. Но я ссылки все равно оставлю в описаниях, если хочешь забери. А это я когда-то играл тоже в Game раздача была аморально, просто неимоверно трешаковая игра. А как я люблю трешаковую все. Так, оно. играть. За кого будем играть? Лаки, Белли, Камила, Станислав. О, типичный Станислав. <звук> типичный Станислав, <Stanislav>, ну <но> реально. <звук> Что это за звуки, блядь? Я боюсь предположить. А, то рыба там пьется в другой комнате. Типичный Станислав. Что там? Hey, man, Что там? Так, сейчас я не понял ничего. Что это такое, блядь? А, возродиться круто. Так, тихо-тихо. Эта дверь должна открываться с золотым ключом. Он должен быть где-то здесь. Это что такое? Нахрен. Ага, левая, правая рука, прикольно. Подождите, F. Там что было написано. Троллить, троллить. Прикольно. Ну я отвечаю, в холодильнике ключ. Всегда в холодильнике ключ. Так, она нахер. Открывай. Нихера себе кровь. Эй, ты чё? Нахер пошел, Тварь. Они думают, что могут удержать меня здесь с помощью этих хилых фанерок. Если бы у меня был какой-нибудь острый предмет, я мог бы сломать их. Эээ... А Э, бро-братан, братишка, а ты можешь встать? Что за фигня? И теперь он не встает, что ли? А -а -а. Возрождение. Тряпочная кукла. Так, давай возрождайся. Опа, мы сейчас дом спалим. Да, ищем. О, ё моё, это он. Так, дойди. Опа. Ой, а что я очкую подходить к этому аквариуму? Ё, привет. Ты, ты чё? Слышь, ты, баран, шон. Ну, мы вот так пройдем. Ова, Чисто на стиле. Йоу. Так, а тут что у нас? О, баран, короче. Слышь, там, тише будь, алло. А, там динамит, слышь, отпусти! Тепанный стыд. Так, ну, это обычный день, блин. обычный день обычного Ваньки, блин Все под контролем. Епаный <Слыш> стыд. Да и так нормально, слышь. <Слыш> О, дружание его. Что, блядь, происходит? <Слыш> <Слыш> так, отпусти. Че, какая-то древняя тайцзюцю или че? Ой, умоею, мы его вот джахнули. Реально, обычный, обычный дом, обычные люди. Здравствуйте. Как тебе удалось выбраться, я же заперла тебя. То есть оставила дремайт наверху. А, ладно, мы устроили вечеринку в честь недавнего представившегося Джо. Не смей срывать нашу вечеринку, бегая вокруг и количество людей, открывая подарки, протыкая шарики и совершая прочие поступки, способные омрачить наш праздник. Я так и сделаю, да, конечно. Я ничего трогать не буду. Я возрождаюсь только чисто в комнате. Это интересно. Да это лужа-подстава, слышишь? Оно. Я не один такой дебил. Привет, братан. Слышу, он вообще дед какой-то. О, что это? Вы получили новый предмет. Предметы, которые вы получаете из списка при жизненных дел, можно покупать в торговом автомате. Есть три типа торговых автоматов. Так. Йо. Мне кажется, сейчас что-то будет. F. Мочиться. Слышь, это вышка. Это просто вышка постала. Раньше был Постол 2. Игра такая. Да вырубись нахер, слышь. E. Бросить. Нет, думал он бросит. Он просто бросил. Слышь, братан, здорово. Как дела? Дед беспредельщик. Так, это что такое? Поджечь. Ты хочешь, чтобы я поджег? Что у них с голосом? Бро, бро, что такое, бро? Привет, привет, старина. Видишь всех этих праздничных старперов? Я их ненавижу. Всегда думал, что они лучше меня. Но мне удалось найти способ, чтобы проучить их троллинг. Пожилых людей можно троллить, и они очень этого боятся. Жалкая кучка сопляков. Обязательно попробуй. А ну-ка. Нихерасия. А это похероище. Ну как будто не из этого мира. Так, ладно. Патрулили и хватит. Во-во, это пчелы. Беги, малой. через Че второй? Не, это просто трошак, а не игра. Да ну, блин, а ч не меняй, минут? Какой-то Я просто превратился в колобок у бляха-муха Хорошо, что у меня тут куча жизней бесконечных походов. Нахера он прыгает, слушай Для старичка он неплохо это Неплохо обладает физическими способностями Что это такое? О, у меня фанат уже есть. Это мой единственный подписчик. Привет, подписчик, тебе поиграть еще? Давай поиграем тебе. Э, что случилось? Бросить. Так. Вилка. Кью. Спасибо, братан. Сейчас будет всё хорошо. Я а кто это? Именинняка. За Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сколько тебе там? 150? 8, 9, 10, 149, 150. Все. Расти большой. Не будет лапшой. Что за журналы? Что там хрякает? Я не понял. Так, бухлишка, Съесть. Короче, тут ничего нельзя трогать. Потому что это какой-то бред. Фила меня вырубила, слышишь? Что у меня. это за трешаки май это просто неимоверно если честно так что... Но это ожидаемо было ни хера он мне кажется что старик улетел так я уже боюсь к чему-то приближаться вообще за херня? Почему он падает и не может встать? Чего? Что это за сосиски? Я хочу сосиски. Да не тебя я. Я хочу вот этой для на Давайте, то что она меня вырубила. но слышишь? поняла Ну только. Боже, знай, как деда обижание а мое. мой. Так, нас скинуть. Так, я могу на улицу выйти? Может, мне так можно выйти будет? Нет, нихера. Так, опять расстался. О, капкан, я знаю, он мне пригодится, я отвечаю. Нет. Нет, ты мне не нужен, мне вот это нужно. Я отвечаю, это, это то, что надо, вот отвечаю. Нет, только не мне вступить тут. Ой, ты го. Что там происходит? На танце все хорошо, что там такое? Я тебе помог. Не хочу к ней подходить. А -а -а, помогите, да я, дебилой, я по жизни. Класс. бесконечные пироги. И сколько у него влезет вот это. Естественно. Ага, похоже, они без ума от этих шариков. О, о, она что реагирует? Немедленно прекрати! Я больше не потерплю такого поведения. Вон, вон отсюда. Первые шаги старичка в большом мире. Оо. эй ты подойди-ка на судака то да что это за дом пристрелил их ё-моё бляха муха говорил да я хочу туда или с чуваком поговорить с чуваком не начала туда что это за трешак? это трэшак, это да полный трэшак. Тя наконец-то выгнали из этого провонявшего дома престарелых. Добро пожаловать во внешний мир, дальше будет только лучше. Здесь, конечно, есть чем заняться, но э, большая часть стариков пытаются достичь целей из списка прижизненных дел. За достижение жизненных целей и списка при жизненных дел ты можешь получить новые предметы, которые можно купить в торговых автоматах. За некоторые цели ты можешь получить особые предметы, билеты. Билеты можно менять на особые предметы из синего торгового автомата. Кроме того, эти билеты валяются тут и там по городу, собери их. Короче, мы на этом закончим. Сохраним игру. Если ты хочешь, чтобы я продолжил этот трешак, пожалуйста, подписывайся на канал, ставь лайки. С вами был Розе.